Тулки переходные тип 1530 предназначены для установки режущего инструмента и оснастки с коническим хвостовиком с конусом Морзе в шпинделе станков с конусами 7,24. Конусы 7,24 наружные и размерностей от 30 до 50. -го. Внутренние конусы Морзе. В зависимости от размерности наружного конуса могут быть от 1 до пятого с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента и позволяет значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.